Привет зритель, который сейчас смотрит видео Я помогу тебе без страха покидать обитель Если готов жить безопасно с этого дня Получай инструкцию против террора земля Если видишь странный тут не трогай, отойди Может быть там бомба, может даже целых три если ты уверен, что это твой пакет связрой, все равно не трогай его. Не играй судьбой, следует немедленно. Позвонить вновь два, но на расстоянии от 1 на 2. два. Сообщи по телефону, что это. Опираем, важно все во сколько, кто, куда, зачем и где Лучше на бумажке будет записать инфу тебе Чтобы, если что, показать ее суде А да ты, ты че сюда? думал? Все серьезно, это тебе не РНТВ А знаешь ли, что делать, если ты заложник? Не паникуй, ты скажешь, понятно, и жены. Но если то так, то на подливу сядешь Послушай до конца, потом уже с урока свалишь В общем, расклад такой, не выделяйся из толпы Веди себя спокойно, эти парни из Алькады Суть Очень нервные типы Не геройствуй, девичьим Внимание не стоит целости твоей попы. если ты так уверен В себе, лучше успокой Соседей, тем которым очень страшно Веди себя веселее Просто будь рядом, кстати, завести Знакомство, назвал бы я крутым Раскладом, если пойдут брать штурмом для на по будто мертв Братишки замона. могут подумать, что ты нор долго не думая, застрелят Как контры, заложив крес Соблюдая инструкцию, чтобы сохраниться. Свой вес. А так все очень круто. Если следовать правилам в России же, слово нельзя пропитано двойным желанием. Желаю не попадать в ЧП, желаю верить. Но если что, ты знаешь, 29. 29. 29. 29. 29.